Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такую вот шапочку, девчонки. Она ее можно носить двумя способами: как луковку, как тыковку. Нет. И как лопату. Вот. Значит. Я вам покажу, как она выглядит. У меня сам мастер-класс снят на другой шапке. И я и немного... Она по-другому выглядит. Я сейчас одену ее вам и так, Вот. Это у меня чуть больше. И получается, что здесь отворот вот такой вот двойной. Вот. И по-другому... Другая пряжа, и по-другому она выглядит. А это у меня из пуха норки в два сложения. И выглядит вот, вы видели, каким образом на манекене. Сейчас я эту одену. Это такая, это кто как любит, у кого какие предпочтения. Кто попышнее, кто в облипочку. Какую пряжу. Ну вот, вот она. Это мастер-класс снят вот этой вот пряжей. Попетельные девчонки вот такая вот симпатичная макушечка из двух видов пряжи пухнорки два матка в два сложения и с нитью дополнительной вот эта пряжа а вот это лана gold по-моему ну там там все я говорю в мастер-классе вот вот такой вот мастер-класс у нас сегодня такая интересная шапуля оригинальная ну, в принципе, я все сказала, девчонки. Вот такая-такая у нас шапочка сегодня. Достаточно симпатичная, необычная. Можно, кстати, вот это вот, это вот носить. И вот так вот. вот. Все. И такая красота. Вязать, как ни странно, я буду, смотрите, носочными спицами, потому что шапка у нас распределена на 4 рапорта. Мне просто, я что-то решила, что вам так будет понятнее. Вы мне потом напишите, пожалуйста, в комментариях, понятно ли вам было. Вот. Я именно в целях, в целях понимания, как бы вот объяснения вот этого раппорта этих кос Значит, спицы у меня 4 миллиметра вы Понятное дело, вам это не, не обязательно. Я сама не люблю эти спицы, но почему-то здесь мне хочется связать именно эту шапку этими спицами. Вы можете вязать в круговую. И разделить маркерами. Вот. Я буду спицами вот этими вот. Пряжа у меня. Пряжа у меня. Ализе. Ланаго, ализе. Лана Голд 800, вот в 4 сложения. Ализа Лана Голд 800, это 800 метров в 100 граммах, то есть если в 4 сложения, если чем-то заменять, то это 200 метров в 100 граммах. Итак, набирать я буду петли качелями, то есть сначала мы начинаем резинкой 1 на 1 на 1, и э, набор петель для резинки для резинки один на один чтобы было у нас все красиво значит всего набираем 112 петель так а набирать петли я буду на тонкую спицу 3 миллиметра чтобы край был аккуратнее я сейчас просто на я сейчас просто на эту спицу набираю петли способом качели. Кто об этом способе не знает переходим по ссылочке под видео и разбираемся подробнее это фабричный край для резинки один на один очень простой я набираю 112 петель 1 2 3 4 5 11 12, 13, 14, 15. итак я набрала 112 петель теперь в конце станция в конце нам нужно обязательно сделать узел и Потому что здесь петли распускаются. Так, и теперь мы переходим на основные спицы. Значит, на каждой спице у нас будет по 28 петель. Изнам два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, но... Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать двадцать семь и двадцать восемь. Так, это первая спица, вторая, так, на каждую спицу по 28 петель. Ну, как обычно, если вы, если вы вяжете в круговую, вяжете просто, замыкаете в кольцо и вяжете в круговую. Это мой бзик из-за того, что вот этот вот узор, я еще сказать, пряжа вот эта безумно, мне нравится, это Lana Gold 800, когда она в несколько сложений, она так хорошо, потом увидите, в вязке очень хорошо смотрится, обычно наш Человек, когда вяжет, оно поначалу все крученое такое, непонятное и кривое, косое и кривое. Ну а вот эта пряжа, на удивление, она ровненькая вязание, даже еще без ВТО, без никаких предварительных ну, как бы обработок. То есть изначально она уже красивая. 28. Вторая спица. 28 третья спица у вас же это у меня спицы если вы будете вязать на круговых спицах то у вас здесь пусть пусть расположится маркер пусть не сейчас пусть после резинки сейчас не обязательно но вот после резинки вы вот так вот разделите все вязание по 28 петель и последняя спица последние последняя 28 петель Знаете, насколько я не люблю носки на пятиспицах, но тут мне почему-то, почему-то мне захотелось так. Ну, это я же говорю, это потому что мне показалось, что так вам будет понятнее вот эти сек секторы на шапках, на шапке. 28 и теперь все теперь я замыкаю это все делать кольцом классический носок смотрим чтобы все у нас было ровненько не перекручено здесь эту нить я пока оставляю потом я ее иголочкой красиво равномерно продену вот ну да, зафиксирую и теперь я вяжу по кругу резинкой один на один, и если вяжете в круговую, вяжете в круговую ну то есть сказала одно и то же двумя разными словами в общем если вяжете на круговых спицах то на круговых спицах а мне кстати, вот видите, сейчас я наверное и перейду на круговые потому что неудобно вот так вот снимать мне мешают эти спицы ну, в общем я вяжу пока вяжу по резинку вот, по кругу так еще хочу обратить ва ваше внимание на провязывание э лицевых изнаночных петель по кругу чтобы была вот такая вот красивая прям очень красивая резиночка девчонки лицевую за верхнюю стеночку Вернее, за переднюю, если правильно сказать. А изнаночную, вот не за вот эту вот, а за заднюю. Сзади поднимаем петельку. Вот, лицевая. Вот так вот. Вот за вот эту вот. Когда у вас получится развернутая, красивая. Смотрите, вот эта пряжа вообще, как по мне, идеальна для резинки 1 на 1 для шапки. Если вы просто любите шапку резинкой 1 на 1 вот эту лана GOLD 800 вообще не прогадаете. Вот правда, вы сами видите, никакой обработки, ничего и какая шикарная резинка получается. Самое лучшее, на мой взгляд. Пока ни из, ни из какой другой пряжи. Вот резинка один на один у меня не получалась настолько красивая, как, как вот именно из этой. Итак, у меня провязаны, девчонки, 36 рядов. Так, 36 рядов в сантиметрах, это у меня 13 сантиметров. Ой, какое число прекрасное. В Ширину у меня 22 сантиметра. Это я меряю ориентирую для перепроверки. Ну, хотя резинка 1 на 1, она тянется прекрасно. Значит, что у нас на данном этапе у нас получается... Сейчас у меня... Э Разделено спицами, вы же можете разделить маркерами по 28 петель. Это мы знаем уже, я об этом говорила. И здесь мы начинаем вывязывать основной узел, который основан на вот эти вот 28 петель. Раппорт состоит из 28 петель. Как я и говорила еще раз, 45 раз повторила. Значит, первым делом мы вяжем жгут. 3 петли и 3 петли, меняем местами. Я это меняю таким вот образом. Четвертая, пятая, шестая. Поверх первой, второй, третий. Вы можете снять первые три на вспомогательную спицу. И оставить за работой. Я же делаю вот таким вот образом. Эти возвращаю. И провязываю 6 петель. То есть я делаю косу из 6 петель. С уклоном вправо. Тут вот нужно осторожно, потому что пряжа у нас 4 сложения. Так, далее я вяжу центральные 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 лицевых. И далее у меня осталось тоже 6 петель, которые я делаю скрещение справа налево. Теперь я вот эти вот, 3, 4, ой, 4 5, 6 у меня идут за работой, а 1, 2, 3 перед работой, то же самое можно повторить с вспомогательной спицы. Три, раз, два, три. То есть посредине у меня 16 лицевых петель и по 2 косы справа и слева. То же самое я делаю со всеми тремя с оставшимися тремя спицами. Итак, я буду писать, девчонки, значит 36 рядов резинка, 37 ряд коса и все лицевые петли, я вот так вот буду писать, 37, 30, 38, 39 и 40 ряд лицевые петли, лицевые петли. Все лицевые петли то есть сейчас я вяжу три ряда просто без изменений лицевыми петлями все вот эту косичку я провязываю вот эту косичку я провязываю и так по кругу три ряда все лицевыми Так, вот так вот это выглядит, девчонки, основа, видите, чулочная гладь. Так, далее, девчонки, в 41 ряд, 41 ряд у нас идет так, как 30, 37 -й. коса и лицевые петли. Коса, 6 петель, 16 лицевых, коса. 6 петель то есть я сейчас вяжу 16 ряд точно так же как ой 41 ряд тоже точно так же как 37 -й. таким образом оставшиеся три спицы оставшиеся три раппорта далее 42 43 44 ряд 1 изнаночная 26 лицевых и 1 изнаночная это так мы вяжем 3 ряда показываю Изнаночная. В начале и в конце. По одной изнаночной рапорту. По начале и в конце рапорта. 26 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 и последняя и изнаночная. И таким образом мы вяжемся 4 раппорта и 4, ой, 3 ряда всего. Итак, далее, 45 ряд. У нас 1 изнаночная 6 петель косы 14 лицевых 6 петель косы 1 изнаночная и так 45 ряд у нас Одна изнаночная, 6 петель косы, 14 лицевых, 6 петель косы, одна изнаночная. Одна изнаночная. Не очень. Конечно, наверное, девчонки лучше со вспомогательной спицей. Не очень удобно, потому что 4 ниточки. И имею кусу делать со вспомогательной спицей. Видите, я уже потеряла. Так, 14 лицевых. 10, 11, 12, 13, 14, 6 петель косы, справа налево теперь, изнаночная таким образом я вяжу еще три рапорта и так далее 46 47 и 48 ряд 2 изнаночные 24 лицевых и 2 изнаночные показываем 4 лица быть. 2 3 4 5 6 7 8. 24 2 изнаночных и так далее 3 ряда вот образом так и так 49 ряд у нас идет 2 изнаночные 6 петель косы 12 лицевых 6 петель косы и 2 изнаночные показываю Дальше, девчонки, тем больше влюбляюсь в эту пряжу. Действительно, очень-очень классная И при том, это из серии Lana Gold. Вот. И все остальные, как бы мне не так нравятся. Ну, под категории, вот которая толще ну, из этой серии. А вот именно вот эта тоненькая, которую нужно в несколько сложений вязать. Вот как же мне нравится, как она ложится. Мягкое ровное полотно. И петли ровные. Вообще не знаю. Ой, ой, ой. Не посчитала. 12 лет. Да? Болтаюсь с вами. Так, давайте пересчитаем. Раз, два, четыре, пять, шесть. 12 лицевых. Все правильно. 6 петель косы. В эйфории нахожусь от пряжи. И забыла считать петли. Так. Да. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Две изнаночные. Далее вяжу на трех оставшихся рапортах то же самое. Так, следующий этап. 50, 51, 52 ряды. Три изнаночные, 22 лицевые, 3 изнаночные. Вяжем: раз, два, три, двадцать две лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать двадцать шестнадцать семнадцать 19, девятнадцать двадцать двадцать один и 3 изнаночные и так целых три ряда так пятьдесят третье и так 58 ряд 3 изнаночные 6 петель косы 10 лицевых 6 петель косы и 3 изнаночные вяжем и 6, 7 семь, восемь, девять, десять. 3 изнаночные таким образом еще 3 рапорта я вяжу так 54 55 56 ряд 4 изнаночные 20 лицевых 4 изнаночные вяжем лицевых 1 2 4 5 шесть семь восемь 9 10 11 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать, девятнадцать двадцать двадцать четыре изнаночных 1 два 3 4 таким образом вяжем 3 ряда и так 57 ряд 4 изнаночные 6 петель косы 8 лицевых 6 петель косы и 4 изнаночные вяжем Три, четыре, раз, два, четыре, пять, шесть, десять лицевых, десять, восемь, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шесть петель косы. изнаночные так следующие три рапорта еще раз по еще три раза и так 58 59 60 ряд 5 изнаночных петель и 18 лицевых вяжем 1 2 3 4 5 и 18 лицевых 1 2 Три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять вот он рапорт таким образом три ряда так 61 ряд 5 изнаночных 6 петель косы 6 лицевых 6 петель косы 5 изнаночных 5 изнаночных так, и еще трираппорта и 62 63 64 ряды 3 ряда 6 изнаночных 16 лицевых 6 изнаночных 1 4 5, 6, лицевые 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 изнаночных, 1, 2, 5 6 вяжем 3 ряда и так 65 ряд 6 изнаночных 6 петель косы 4 лицевые 6 петель косы 6 изнаночных вяжем. смотрите как уже все у нас вырисовывается красиво так, раз. 4, 5, 6, 6 косы. Это вы раз. и 6 изнаночных далее 66 67 68 ряды 7 изнаночных 14 лицевых 7 изнаночных 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 7 изнаночных 1, 2, 3, 7 изнаночных. И так, 3 ряда. И так, едем дальше. 6, 69 ряд. 7 изнаночных. 6 петель узора. Косы. Не так начала писать. Коса. 2 петли лицевые. 2 лицевые. 6 петель коса. 7 изнаночных то есть изнаночные у нас по сути каждый через каждые три ряда добавляются так, значит, у нас 7 изнаночных здесь неудобно, нужно следить за нитями. 6 петель косы. Далее еще три спицы таким образом. Итак, 70, 71, 72 ряд, 8 изнаночных, 12 лицевых, 8 изнаночных. Я как учитель с указкой. видите было две последние лицевые теперь их а как бы последние мы уводим в бок изнаночные ой, ну да изнаночные петли и у нас по центру остается только коса вот так, двенадцать и 8 изнаночные и так три ряда я вяжу 73 ряд 8 изнаночных 6 коса плюс 6 коса то есть теперь у нас коса из 12 петель в стороны расходятся сейчас мы ее провяжем и 8 изнаночных далее мы будем повторять вот эти вот 4 ряда уже у нас коса встретилась вот смотрите, смотрите сейчас сейчас мы провяжем Восемь изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шесть петель косы слева направо, поворот. шесть петель косы справа налево восемь изнаночных, то есть вот она наша коса, она встретилась, она дальше идет как Ой, вот она наша коса, она встретилась, дальше идет как кос, полноценная коса, так, 8 изнаночных, раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так, и теперь мы повторяем, я сейчас на всех трех спицах провяжу этот ряд, 73, и далее повторяем вот эти вот 4 ряда, сейчас я перехожу, вот этот ряд 3 раза потом, потом снова косу, без косы и с косой. Я провязала еще, вот смотрите, раз, два, два рапорта. Это значит, что у нас здесь 82 ряд. То есть всего здесь три рапорта вот таких вот. Оно видно хорошо, вы не запутаетесь. Вот коса переплетения, 1 2 3 Вот, и 82 ряд мы начинаем делать сокращение. Каким образом? Две вместе изнаночной изнаночных 12 лицевых 6 изнаночных 2 вместе изнаночные вяжем так, 2 вместе изнаночной 6 изнаночных это мы уже вывязываем макушку 1 2 3 4 5 6 2 вместе изнаночных ой 12 лицевых 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 6 и 2 вместе изнаночной и так повторяю 3 спицы еще так 83 и 84 ряды 7 изнаночных 12 лицевых 7 изнаночных это мы вяжем так два ряда Таким вот образом Раз, два три 4 5 6 7 12 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и 7 изнаночных 3 4 5 6 таким образом довязывая круг до конца и еще один и так 85 ряд 2 вместе изнаночная 5 изнаночных 12 петель косы по 6 6 и 6 5 изнаночных и 2 вместе и изнаночной 2 вместе изнаночных 5 изнаночных 1 3, 4, 5, 6 и 6 коса. Первая шестерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и вторая шестерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять изнаночных. Два, три, четыре, пять. И две вместе изнаночные. Итак, еще три рапу. Далее восемьдесят шестой и восемьдесят седьмой ряды. 6 изнаночных, 12 лицевых, 6 изнаночных, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11 12 и 6 изнаночных. Раз 2, 3, 4, 5, 6, и так два круга. Итак, 8, и так 88 ряд. 2 петли вместе. Изнаночная, 4 изнаночная, 12 лицевых, 4 изнаночных, 2 петли вместе, изнаночные. Так, вяжем. Две вместе изнаночной, Четыре изнаночные. Раз. Три. Четыре. Двенадцать лицевых. Четыре. Двенадцать. Четыре изнаночные. И две вместе изнаночные. И так весь ряд. То есть еще три раппорта. Итак, восемьдесят девятый ряд. Пять изнаночных, две петли косы. Ой, двенадцать петель косы, пять изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Коса у нас. 5 изнаночных так до конца ряда еще три рапорта так я провязала еще девчонки 90 ряд он у нас такой же как и 89 -й. просто косу мы жгуты не делаем а просто провязывает на 12 лицевых вот и сейчас я вяжу 91 ряд. Здесь у нас 2 вместе изнаночные, 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные. Так, вяжем. 2 вместе, 3 изнаночные, 12 лицевых. изнаночные 2 вместе и вот так вот я вяжу еще один ряд и еще сразу же нарисую вам 92 -й. здесь будет просто 4 изнаночные 12 лицевых 4 изнаночные вот так вот я провязала еще 92 ряд 93 ряд у нас Всё то же самое 4 изнаночные вот только у нас э, подошло время косы 12 коса 4 изнаночные 2 три 4 4 изнаночные 1 3 4 и ряд до конца следующий ряд вот давайте я уже вот так вот этот девяносто четвертом ряду я делаю 2 изнаночные вместе 1 изнаночная 12 лицевых 1 изнаночная 2 вместе и изнаночной 95 так. и 96 по узору 3 изнаночные изнаночные 12 лицевых 3 изнаночные вот. и встретимся на девяносто седьмом ряду потому что здесь вот уж просто здесь по 2 изнаночные все остальное по узору и еще два круга по узору так вот я провязала вот эти 95 96 ряд а теперь 97 2 вместе изнаночной 1 изнаночная 12 петель коса 1 изнаночная 2 вместе изнаночной просто и следующие два ряда мы вяжем просто по узору, как лежат петли. Это 2 изнаночные, 12 лицевых и 2 изнаночные. Я эти ряды уже показывать не буду. Сейчас вот этот вот, 2 изнаночные, 1 изнаночная, коса. изнаночной и так еще три рапорта и два ряда по узору так сотый ряд девчонки 2 вместе изнаночной 12 лицевые 2 из вместе изнаночной вот мы уже подходим к финалу сейчас мы просто сейчас несколько рядов доделаем вот эту макушку 2 вместе изнаночные, 12 лицевых, 101 ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой 8 лицевых 2 вместе лицевой 1 изнаночная показываю Сейчас я же говорю, сейчас мы в каждом ряду будем делать сокращение Изнаночные, здесь мы поворачиваем с уклоном влево, 2 вместе лицевые, 8 лицевых, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь с уклоном вправо, 2 вместе и 1 изнаночная. И так весь ряд. Так, 102 ряд по узору это значит 1 изнаночная 10 лицевых 1 изнаночная 103 ряд у нас будет 1 изнаночная 2 вместе 6 лицевых 2 вместе лицевой и 1 изнаночная и так Второй ряд по узору у нас идет. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой, девять, десять, одна изнаночная. Так, сто третий ряд. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 изнаночная. четвертый ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой 4 лицевые 2 вместе 1 изнаночная и сразу же напишем 105 ряд 1 изнаночная 2 вместе здесь у нас промежуточных рядов не будет 2 лицевые 2 вместе так 104 ряд здесь у нас уже без промежутков 1 изнаночная 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 лицевые нет 4 здесь ошибочка 2 вместе с уклоном вправо 1 изнаночная изнаночная сокращение 1 изнаночная 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо и 1 изнаночная вот, на макушке у нас лепестки сходятся И последний 106 ряд 106 ряд 1 изнаночная 2 вместе 2 вместе 1 изнаночная 1 изнаночная 2 вместе 2 вместе вот так вот у нас получается одна изнаночная, 4 петли у нас на спицах остаешься, которые мы стянем иглой. Нет, две переснимаю на иглу все вот эти вот 16 петель так вот здесь вот девчонки осторожно мы оставляем вот это глазик такой для завязывания вот, то есть не вытягиваем нить до конца вот так вот я оставляю. Я это поворачиваю пере, как бы переношу на изнаночную сторону это все здесь завязываю узел еще можно потянуть но тут в принципе так и без разницы и стягиваем теперь еще вот эту вот внизу ниточку мы сейчас проверим так я вот смотрите у меня начинается с лицевой петли и я подцепляю за следующую лицевую вот так вот И увожу на вот эту вот, она будет изнаночная сторона, то есть с изнанки. То есть, по сути, с лицевой стороны, но оно отогнется и будет с изнанки. Вот так вот я скажу. Вот все. Теперь я... Постираю, разложу, оставлю высушить эту шапку, вот.